стал кульминационный момент экофеста 2018 в экотехнопарке Skyway и я предоставляю слово генеральному конструктору закрытого акционерного общества струнной технологии, струнной технологии создателю Skyway анатолию эдуардовичу юницкому ваши аплодисменты спасибо спасибо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 примеры которого состоится в сентябре в Берлине на международной выставке на ТАЗ 2018 Несмотря на малую вместимость, как у легкого автомобиля, он позволит в перспективе обеспечить производительность высокоскоростных международных магистралей Скавэй более миллиона пассажиров в сутки, что на порядок больше, чем у высокоскоростной железной дороги. При сходе электрической энергии, если ее пересчитать на топливо, 8 литров на 100 километров пути.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 из этих публикаций до сих пор к нам не хотят идти работать многие конструкторы, хотя прошло больше двух лет после публикации. Они говорят, мы не пойдем работать жуликом, который скоро посадят. Такое же мнение о нас министр «Транспорта Беларуси», явный друг онлайнера. Например, при посещении котехнопарка он причинах правительства назвал меня преступником. Потому что я делаю дорогу Денис Рельсов и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 И правительство подтвердило слова делом, правительство Эмирата. Они же продемонстрировали, как необходимые струнные дороги. Нам выделена земля, в общей сложности более 50 гектаров, по две, по две технологические площадки СКВ. Один участок, длиной 2,5 километра под городские грузовые комплексы, в том числе для перевозки морских контейнеров массой до 35 тонн, где мы планируем получить скорость 150 км в час. Второй участок длиной 25 километров, где мы планируем получить скорость в перспективе до 600 километров в час. С увеличением длины участка до 60 километров, где в будущем мы построим фурвакуумную трубу гиперью и получим скорость 1250 километров в час. <звы> Над этим гиперскоростным проектом я работаю более 40 лет, 70-х годов прошлого века, еще до того, как я изобрел Skyway.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 Такая инвестиция, с дорогого стоит. Это означает, что нашим партнером стало правительство этой самой инновационной страны в мире. И эта страна хочет, в отличие от России, Литвы и Беларуси, стать мировым центром развития и продвижения нашей природной транспортно-инфраструктурной технологии. <звы> и хочет, чтобы именно там была построена струнная долина, аналог силиконовой долины в Ша, где будут опробированы не только все струнные транспортные технологии, но и сопутствующие инфраструктурные технологии. Линейные города, Новая зеленая энергетика, реликтовая плодородная почва, вакуумное стекло и много другое. И строительство в Эмиратах мы приступаем в сентябре. Все для этого готово. <плодисменты> Это наши первые адресные проекты, называемые, так называемые связанные проекты, прототипы транспортной инфраструктурных комплексов под государственные заказы в тропическом исполнении.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 не убегают, я открыт, я никуда не прячу. <плес> в настоящее время мы дополнительно создаем принципиально новую технологическую платформу на основе блокчейна. <плес> Эта работа выполняется совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, так как это единственная страна в мире, где блокчейн поддерживается на и развивается на государственном уровне, в том числе для применения на транспорте.